Приветствую всех любителей видеоигр! Продолжим проходить дрэдж? Ну, как сказать даже проходить? По большей степени нам у нас что сейчас? У нас что? У нас по поручениям что? Найти реликвии? Найти парочку? И крабов отдать? Краб скрипач и обыкновенный краб. Чтобы крабов ловить, естественно, нужно ловушки чинить, либо покупать. А еще нам по карте надо вот сюда. Что, давайте сплаваем сюда? А почему нет? Все равно утро. Типа, почему нет? Что там, нормально вот сюда, да? Ну, грубо говоря, сюда мы плывем, правильно. Блин, еще материалы можно зацепить. А что у нас тут? Ну, давайте, ладно, зацепим. Ну, вообще, зря я это делаю. Надеюсь, там у меня будет в момент в трюм зайти хотя бы будет. Ну, давайте. Ладно, короче, блин, я не могу себе отказать в этом удовольствии. Не полутаться по пути. Блин, только вот день идет. Только вот день идет. А это очень плохо. Так, ну все, нам вот так плыть и радоваться жизни. Как там у нас? Вот так? На полных скоростях. Ну, главное успеть просто доплыть туда. Так, здесь у нас рыбка, но нас это, у нас это не интересует вообще в целом. Ой, тут волны есть. Да ладно. Будем по волнам прям плыть? Блин, классно, мне нравится. Ой, дельфинчики! Блин, вы посмотрите, даже вот эти мелочи, ну они есть. Те же самые дельфины рядом всегда провожают лодки. Ой, а нам так далеко. Нам прям далеко. А, ну мы здесь были, я помню. По-моему, стоп. Точно здесь были? Не в ту сторону почему-то разворачиваться начал, не знаю почему. Но мы здесь не были, по-моему. Вы подплываете к задававшему судну знакомого вида. Это почти точная копия кораблика, подаренная вам мэром. Только в одном из бортов этого зияет огромная брешь. Вы привязываете свой корабль возле обломков. Давайте заглянем в каюту. Вы в каюте. Заглянуть в шкафчики. Кто-то уже тщательно опустошил в шкафы и вынес все ящики. Так, незакрепленную доску. В полу вообще не осталось досок. Электрооборудование Все оборудование по-прежнему на месте Хотя вода, песок и солнце явно вывели его из строя Вы наклоните рацию ниже, чтобы получить Получше ее рассмотреть Сверху соскальзывает записка Выкладите ее в карман, чтобы прочитать позже Так, вернуться Проверить груз Вы копаетесь в трюме и находите несколько предметов, которые еще не унесло морем О О А, это только устанавливать можно Ну твою мать так, 18,9. Блин, ну так-то я быстрее... Блин, ну если вот эту снять, а вот эту можно поставить. Как бы все просто. Это мы так уж и быть заберем. Ну, удочка нас не, не интересует. Это нас, в принципе, тоже не интересует. Все, сейчас ветер выпьет. Так, это все, уйти. Блин, ну сейчас мы будем прям ходить там, на, ну, еще побыстрее все-таки. На пару километриков, но побыстрее. Потому что сейчас начинает темнеть И надо уже как бы как бы поспешить Я же правильно понял? Правильно Сейчас прям к первому же берегу Пришвартовываемся Сколько у нас места? Ну еще даже на рыбку может хватить, представляете? Ну тут главное, знаете, не рифов, ничего такого нет Да-да, я понимаю, повечерело уже Блин, да ладно, не успел рыбку поймать Жаль Так, ой-ой-ой-ой Ой-ой-ой, чуть не вписался. Так, мы трюм, поехали. Сразу в трюм, в трюм, в трюм. Все, отлично. Что у нас тут? Жительница Энглифа. Что такое? Вам помочь? Пытаюсь приготовить особое блюдо для моего партнера, но с этим возникла одна проблема. У нас выдержанный морской угорь считается особенным деликатесом. Может для кого-то он и тухлый, но вы просто не умеете его готовить. Обычно их закапывают в землю и дают им немного дойти, но наша собака их постоянно выкапывает и съедает. Сказать об этом я не могу, иначе испорчу сюрприз. Может быть у тебя получится принести мне выдержанного морского угря? Спасибо, я оплачу тебе труды. Еще что-нибудь? Где я могу его поймать? А, да, отыскать их непросто. Как мне сказали, они обитают в расщелинах, в норах внутри скал. Думаю вокруг стал. Всех уже переловили, так что, возможно, тебе придется заходить в сами проходу между скалами. А я говорил, что они выходят только по ночам. Да, насколько мне известно, днем они прячутся. Удачи. Блин. Где могу продать свою рыбу? Мы здесь сами ловим рыбу, так что ее никто особенно не покупает. Но есть одна девочка, разъездной торговец. У нас она обычно стоит на якоре у того края залива. У нее можно купить или продать почти все, что угодно, или что? Отремонтировать что-то. Что-нибудь еще? Нет, спасибо Поспим давайте до завтра Ну, в принципе Мы можем так-то, в принципе, и у них Немножко потусовать Ну, чисто фактически Там, кстати, записку вижу, надо ее взять А вот это что за кораблик? Надо тоже к нему пришвартоваться Ой-ой-ой К смерчу я не поплыву вообще ни в коем разе Так, подождите, а знаете что? Ага, это какой-то новый драк Ой-ой-ой так, такую рыбку мы еще не ловили Поэтому давайте-ка мы это самое Давайте-ка доплывем до того драга И посмотрим, что у нас здесь Может быть, мне как раз-таки Примерно чего-то такого и не хватало Для улучшения корабля В будущем А, даже так Даже так Ух ты Вот это сейчас круто было. А еще можно одного поймать? Спасибо. А все, а больше ничего не влезет. Так, подождите-ка. Мелководные. А кого я поймал? А, полиприк. Блин, не выговорю. Так, давайте, ладно, пришвартуемся вот здесь вот у кораблика. Тут же можно пришвартоваться? Да-да, можно. А вот тут как раз, скорее всего, и покупают рыбу. Разъездной торгует. Эй, на борту. Всегда рада новым людям. Рыбак, да? Зуб даю, мы с тобой скоро станем, не разлей вода. Я путешествую и торгую два в одном. Если у тебя есть рыба на продажу, я готов ее взять. Потом продам в следующем городе. И я вожу с собой немного разного оборудования. Можешь посмотреть, что у меня есть. Вдруг тебе что приглянется? Заглядывая, когда хочешь продать или купить что-то. А, то есть у нее, в принципе, можно продать и купить. С этой стороны... Пантана, я скупаю любую рыбу, которую захочешь продать. Еще я выставляю на продажу ловушки для крабов. Так, хорошо. Это в трюм пошло, и все, и больше места у меня нет. Ловушки для крабов это хорошо, но дорого. Так, привычные сухие доки в других портах, но мы можем улучшить учитывать корабль прямо тут, в плавучем доке. Попробуй. Блин, ну доски-то хорошо. Допустим, доски-то у меня есть, но ну, где мне взять очищенный металл, блядь. И пятиху денег, представляете. Пятиху, блядь. А верх для чего? А верх все вспомнил для чего. Не, пока тут нет. Уф, подожди. Вверх еще раз. Сука. За пятиху продает, блядь. Твай. Так, ладно. Значит, где-то здесь надо искать. Значит, надо искать где-то все-таки здесь это дело. Так, это просто металл. Ну поплыли ланзы. А, они же только ночью выплывают. Сука. М -м -м, печальненько немножко. Так, это доски. Но, в принципе, мне здесь ночью и плавать было бы не страшно. Сейчас попробую найти очищенный металл. Если найду, будет неплохо. Опа, еще одна записочка. Да-да-да, я уже плыву к тебе, дорогая. Отлично. Так, ну что, будем ждать ночи, походу. Так. Ну, это прибрежные, все такое. Металлическая. Дорога интересно, нас сломает, если мы все-таки близко очень подплывем? Так, ну колечки нас не очень интересуют. Меня, правда, очень интересует очищенный металл. Но, судя по всему, и его добыть не так просто. Ну что, я готов. Ночь-то наступает уже. Ой, а кто это у нас тут? Что это у нас тут? Драга. Фамильный герб. Великолепный фамирный ге... А, понятно. Так. Вот нам сюда. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Ага. Только одного смог поймать, блядь. Ой, как? Вот так? А еще одного влезет. Ай почти. Да. Да ладно, не влезет. Да ну. Да ладно тебе. Ну шо ты? Ну нафи тут типа, блин. Так, ну допустим, если это так.. То этот никак не влезет. Вообще, как бы я не хотел. А, а в лес, смотрите как. Так, а по заданию уже, в принципе, это самое. Поручение. Достать тухлого морского угря. Мне нужно достать тухлого морского угря жительница. Морской уголь, морской уголь. А где мне найти тухлого, блядь? Хороший вопрос. Он же, наверное, подсвечиваться как-то будет. Правильно же? Ну, вот эти вот. Ах ты, блядь. Завал завал, чтобы очистить его, понадобится мощная взрывчатка. Ну, это я и так понимаю прекрасно, что понадобится взрывчатка. А у меня места нет. Да-да-да-да-да-да-да. Пугай не хочу. Так. Надо бы оплывать вот это местечко немножко. Тихо, ты меня не пугай. Так, ну да, все правильно. Значит, я вот сейчас сюда плыву. Потом, получается, налево плыву. Да и не так-то страшно, в принципе. Понятно. А мне кажется, возможно, чтобы достать очищенный металл, мне нужно это самое. Другую, короче, иметь. Способную, ну... Может быть, получше иметь штуку, которая позволит... Какая-то неправильная. Блин, я, походу, не туда шуартуюсь. Из одного споси... э, покосившихся домов неподалеку выходит старик и ковыляет к вам. Э -э, приветствую. Здесь не так уж часто бывают гости. Тебе что-то нужно? о о, -о, -о. Так, да, я остался здесь как то давно из чистого упрямства По правде говоря, в последнее время уже не так уверен в своем решении Здесь я был счастлив и очень долго Мы с женой так прекрасно жили, душа в душу Пока не случился обвал А теперь я один, и меня отрезало от суши и моря Со всех сторон, одни шатающиеся скалы Не так-то просто, мой брат, никогда бы Видишь ли, раньше я жил в Ингфелле с братом он тогда был китобоем. Мы не ладили, часто ссорились, в основном из-за наследства родителей. Молодые были, в самом рассвете сил, как когда творят глупости. Когда мы с женой решили переехать сюда, я забрал с собой фамильный герб, украл его у брата. А теперь после стольких лет я не могу вернуться без герба. А я тебе еще раз говорю, не все так просто. После обвала та тварь утащила обломки из домов своей поганой норы. Среди них был и герб. Сейчас уже надежды мало, но если вдруг найдешь его, этот большой герб из китоуса, я буду безмерно благодарен. Это он? Ты нашел его? Я уж и не чаял когда-нибудь вновь увидеть наше сокровище. А теперь придется мне еще раз тебя просить. Не мог бы ты отвезти это моему брату, Вэнгфилл? Скажи ему, что его брат ужасно сожалеет и хотел бы вернуться домой. И снова здравствуй, чем могу помочь? Хм, эти камни без взрывчатки вряд ли сдвинешь. Было бы вре... Был бы мой брат, сделал такую. Для охоты на китов он ее использовал. Страшная штука. Но теперь, когда китов не осталось, вряд ли он до сих пор этим промышляет. Да не, я больше ничем тебе не хочу помогать, если честно. А, мой трюм. А, это, ну, это я могу в трюм кинуть, а потом забрать из трюма, когда буду в Энкфелле, получается. Так, от, отчалить. Ой, да ладно! Откуда здесь, блядь, камень посреди прохода? Ну ты чё, прикалываешься, что ли? Хотя я сейчас кого ловить буду? Какой-то карась. Ой-ой-ой. Да, блядь. А я что, странную рыбу не поймаю? Наверное, не дадут. А, поймал все таки Разлагающийся лосось. Только одного поймал. Там, наверное, без ошибок надо, чтобы его поймать. Блин, а уже рассвет. Не успел я угря поймать. Блин, а так я плавать ловить угря буду, блядь, до завтра, наверное. Но я имею в виду, что много серен на это идет. О, бля, птиц вижу. Классно. Которые хотят меня съесть. Да ладно, они спиздили лосось. Еще одну лосось спиздили. Пошли нахуй! Блять, они черные, блять, они все попиздили. Блин, ну это круто. Честно, это круто. Я, конечно, покупаю не самую свежую рыбу, но если она полностью протухла, то платить за нее я не буду. Я понял тебя. Привет, еще раз поболтать зачем? Не, не хочу ничего, не хочу для нее ничего делать. Блять, взяли рыбу, спиздили, твари. Аж даже как-то немножко обидно. Я тут ловил что-нибудь? Нет, такой я еще не ловил. тигровое скумбрия я не ловил еще. Ну, надо по-это, разные рыбы поналовить немножко. Еще потом отвозить. Блин. Я что-то не очень помню, как ее ловить, но да ладно. Подожди. Ну ладно. А если попробовать даже, а сразу двух не дождешься? Блин, да я тогда завтра. Подожди, а если так вот просто подождать, что если сразу две не будет, да, наверное? Ну ладно. Не, ну что, поймаем пока, пока что есть, Надо немножко все-таки подзаработать, как ни крути. О, вот это уже поинтереснее. Мне кажется, там что-то... Нет, ничего. Так. Вот так. Вот и отлично. Так. Не так кнопка. А я. Чем быстрее, тем лучше. И тем более уже вечереет. Скоро ночь. Скоро опять попробую все-таки поймать угря. Так, рыбный рынок. Ловушки для крабов мне не нужны. Так, отчалить. Ну что, будем пробовать еще раз? Только единственное, с собой лампу возьму. Блядь, да тут живите? ну или тут были? Блядь, короче, что-то я начал сомневаться очень сильно. О! Отключим. Не-не-не, плыви, плыви. Уголь, не уголь, плывем дальше. Блять, такие я не ловил, но и не буду, потому что нам нужна была ночь. Так, что здесь? Блять, что у нас здесь? А, ну здесь наверное обычная запись. Ну это я так по крайней предполагаю. Да, ничего интересного Так, давайте, короче, вы говорите, что здесь уголь И здесь нифига не уголь. Так Теперь, наверное, главное А, ну здесь завалы Завал забломков Я в просветах Между камнями, видите, что-то похожее на большой белый зуб А, ну это мы забрать, походу, не сможем Пока что Так, мы пока катаемся в расщелинах. В принципе, может быть, кого-нибудь допоймаем. Так, мы это трогать не будем. Так, тут не расщелина. Тихо, тихо, тихо. Мерцает мне тут. Пфф. Тоже нашел мне тут, нашелся мерцатель. Так, главное, это самое. Вообще, надо бы еще одну лампочку установить. Я че, по кругу пошел, да, Да, я по кругу пошел. А куда мне там надо? Налево пойдем, пойдем налево. Не, ну я тут заплываю во все места, которые могу. Как бы и не скажешь, что это лучшее решение, да, но... Да, я еще могу. Тут вот сюда, направо можно. Да, без фонарика прям вообще жутко. Так, что у нас здесь? Ничего интересного. Плывем дальше по расщелям. Да ладно, уже утро наступает. А я никого интересного так и не поймал. Тихо, тихо. Что у нас здесь? Здесь ничего интересного. Эх, печалька. Надеялся, хоть кого-нибудь повстречаем интересного. Так, ну ладно, что там по заданию у а, Куда? Так. Ага. Ну, ловить рыбка большая-маленькая. Я сначала Сначала что делаем Сначала ускоряемся Тихо, блять Фу, как мне повезло Нормально плыл? Нормально, сейчас направо Что-то заползло в Ваш трюм Ух ты, блять Заражение. Выбросить. Я не готов брать чего-то зараженное. Бля, что так много всего в этой игре? Прям слишком много всего. На удивление меня это не вроде, это меня прям воодушевляет играть еще больше в нее. То кто-то заползает, то птицы крадут улов. то блин, это самое еще что-нибудь. Вы что, ребята? Это слишком круто. Так, что у нас здесь? Неинтересно. Так, а как бы, бля, бля, меня нахуй туда попасть-то теперь? Я сейчас, походу, до ночи буду, блять, здесь это самое, кататься. Здесь, наверное, опять эти... Да, здесь ничего интересного. Поплыли дальше. Надо сразу и рыбу продать. Блин, я пытался. Как бы, ну вы видели сами, я все пытался сделать. Я пробовал. Стоп. Тоже ничего начнёт... А, блядь! баный рот! Охренеть! Ты что, блять? Охренело, творище, блядь! Какого хуя ты тут вообще плаваешь, блядь! <с> вот, вот это было Совсем неожиданно Блять Как починить Мой корабль, блять, теперь Стоп, не понял Гниль То, что в итоге ждет Всех живых существ, блять То есть рыбу, блять Я закинул в трюм И она по итогу превращается в гниль Блин, это опять же таки круто Это реально, сука, круто Ладно, иди чинить, блядь Мой корабль, где тут вверх? Да, да, 60 бачей, блядь Отдать, Ой, говно Да, я у тебя куплю Я куплю, куплю, в любом случае Иди вот сюда, в трюм, отлично Теперь копим пятихатку Копим пятихатку, и улучшаем свой корабль. Искать я буду, по ходу просто до завтра, поэтому так делаем и вот. И теперь копим пятиху. В любом случае, надо. И потом уже будем знать, что как бы как действовать, что делать, и как бы все остальное. Но надо будет только поиграть, единственное, надо. Поиграть отдельно. Так, а что я уже? Я вот эту, да, хотел прокачивать. Да, она большая такая. Она причем все ловит. И мелководный, прибережные, и мангровые, и вулканье. Но сначала нужно, блядь, вот эти прокачивать, к сожалению. Все. А двигатель это все потом. Сначала удочка. Почему сначала удочка? Объясню. Как бы все простым, грубо говоря, языком. Все из-за того, что удочкой, если у нас будет крутая, хорошая удочка, мы будем ловить больше, быстрее, лучше. А все уже как бы остальное, оно придет. Как минимум. Блин, ну здесь мне не нравится рыбу ловить, если честно. Так, ладно, надо к вес сдать. блять, ну акула меня напугала, я в шоке. Так, нам куда? Нам, в принципе, вот туда. Там рыбу никто не покупает, поэтому ловить ее сейчас не буду, чтобы акула не напала, блядь. Творище. А мне, кстати, знаете... О, кстати, прочитал. Книженцию прочитал. Мне, кстати, кажется, знаете, почему она меня напала? У меня рассудок павший. Чем ниже рассудок, там и камни, видите, появляются всякие все такое. Ой, Развалены. А что, мне не сюда разве надо было? Сюда. Отшельник. И снова здравствуйте, Чем могу помочь? Ты должен был отвезти фамильный гереб моему брату и узнать, простил ли он меня. Что ты еще хочешь узнать? А, все, я понял. Так, мы в принципе все дают 15 сопротивления паники. Сопротивление паники. Двигатель скорость на 5. Удочки быстрее на 10. С 10% не уменьшают запас рыбы при ловле удочкой. Так, пучина, небо. Пучина, небо, Пучина. Навсегда. Печать сундука сорвана. Сердце тумана. Пять. Восход. Он знает. Судно-парусная яхта. Главный приз. Владелец господин Махэль Шульт. Порт. Штормовые скалы. Шарманка из дуба. Куплена в магазине антикварианты из малой соли по сниженной цене. Вытащена с места крушения неизвестного корабля. На нижней панели вырезаны буквы «ДЖ». «Дж». В остальном состоянии удовлетворительное. Не открывалось в избежании повреждений механизма. Необходим осмотр замочника. Деревянная маска. Этническая маска, вырезанная из дерева. Считается, что она приносит удачу, здоровье, богатство и дождь. Также помогает зачатием и защищает от злых духов. Обменена на пару носков и цепочку от карманных часов. Чайный сервис из 12 предметов. Сервис тонкостенного фарфора из 6 чашек и 6 блюдец. Приобретен у торговца с востока. Не использовать. Банка земли. Банка, в которой, как утверждается, находится земля с места падения метеорита. 9 сентября 27 -го года. Он все еще отказывается брать меня на борт. Когда выходит ловить рыбу, считает, что мне будет скучно или что команда поведет себя неподобающе. Возможно, я слишком много висну на нем. Ему тоже нужно иногда побыть одному. Я все понимаю, но мне просто невыносимо скучно дома, когда его нет. Недавно он установил на корабль оборудование для поднятия, осмотра и обломков. Вдруг мы поднимем со дна, со дна какие-то сокровища. Мне так не терпится начать. Надо уговорить его, чтобы он мне дал поработать. Вот, блядь, и поработал. А, ну это следующая записка. Так, поручение. Вернуть фамильный герб. Еще крабов ловить. Ну, крабов я сам, наверное, ловить буду. Как бы без, не, не без этого. Так, теперь чем мне надо? Поспать мне надо, блядь. Э, ты что... Нифига себе, умный. Блин, а уже конец серии, блин. Опа. А, это как надо разрушить. Все, я понял. Так, а куда мне плыть? Так, ребят, дьяволы, развалины. А, то есть мне надо еще самому сплыть, узнать, куда, чё, блядь. Так, подождите. А, давайте мой трюм. Поручение... Встретил отшельника, живущего, бла-бла-бла. Фамилия -бла -бла. фамильной игре, похоже, какая-то... Отшельник Это фамильной Греп с Ингфелла. А куда, блядь? Мне еще его искать теперь, блядь? По всем островам мира? Ой, блядь. Ну, я думаю, что он где-то здесь живет. Либо, короче, вот здесь живет. Ну, не знаю, почему. Потому что, блядь, любит давать задания. Скатайся туда, съезди сюда. Так, ладно, давайте в малую соль вернемся, я там лутаться буду. Когда пятиху накоплю, запишем следующее видео. Ой, блин, да ладно, у нас тут маяк же есть, куда плыть. Дом, мой милый дом. Я плыву к тебе, родной. Да, я, конечно, понимаю, уже серию надо было заканчивать, в принципе. Ну, а вдруг сейчас у меня опять попадет? Это было бы неплохо. Очень даже неплохо, я бы сказал. Ну накопить пятихатку, в принципе, не составит труда. Единственное только, я хоть и ускоряюсь, но я хочу кого-нибудь поймать по пути. Ну, как бы не с пустыми же руками возвращаться, правильно? Ну, тоже согласись, тоже меня пойми. Охренеть. Не. Надо еще хоть кого-нибудь поймать. А мы, по-моему, такую не ловили. Так, а там у нас что? То есть, в принципе, вся эта необычная рыба, она нужна. Ага, понятно, мы такую не можем ловить Ничего себе Так, а тут справа мы были, по-моему, да Надо вспомнить еще, что строитель нам предлагал Я помню, что он предлагал нам Опа Необычную какую-то, по-моему, Ну, по сравнению с те, которые я сейчас ладно, Она точно не, как бы, явно необычная Понятно Все, наловились поплыть домой Ну, на самом деле, тут так-то, в принципе, не так-то и далеко Блин, я так боюсь, что взорвусь, если не отпущу Ну, сохраниться, протестить надо Интересно, маяк со всех точек мира видно. Ну, то есть, я имею в виду, с каждой территории, с которой я могу плыть домой Его будет видно Это очень хорошо, пробуем. Потому что, ладно, куда-то плыть Это одно но плыть сюда-обратно Это прям упрощает процесс максимальнейше По-моему, блин, лучше такого процесса не будет никогда Так Смотри, ЦМК появляется из темного леса окружающего города Она идет к причалу с, вра... э, с растерянным mm -hmm. выражением лица А, это ты? А кого вы ждали? Твой двигатель гудит прямо как? Прости, показал, что это корабль старого друга она разворачивается, удручён, идет обратно к маяку. Эх, не фортанул. О, 152 заработал. Вообще красота. Да ладно, а мы, в принципе, на этом заканчивать будем. То есть, в принципе, мне осталось пятихул накопить. После Опа, 1800, али, 750. 750 плюс 750, 1500. 1500. То есть, в принципе, это даже 25 метров. Это даже лучше, чем вот это. А ведь я ничего не изучал. А ведь мы еще даже сеть можем, кстати, поставить. Это в будущем. Вот эта удочка крутая. Она всего три ячейки. Ну, как бы... Блять, я ее купил. Да иди ты нахуй. А, вернуть. Отлично. Слава богу, что за случайно, как бы, да там. За случайно нажимание. Ничего страшного. То есть, в принципе, вот эту штуку, как бы, корабельную, океанскую, можно убрать было, да? Нет, нельзя, потому что у меня океанская больше ничего не было, кроме этой штуки. Два, три, 4, 5. 5. раз, два, три. То есть, вот так вот три. Еще два есть в доступ, там, допустим, на легкую. Ну, я все равно буду изучать следующее. Спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте для обзоров. Спасибо, ребятушки. Пока-пока.